это победа. Копа! Монетка! Короче, я немножко помозговал. Сейчас переклинимся сюда, и мы же можем взаимодействовать с предметами. Мы просто сейчас сделаем вот так иди сюда, естественно, говорит. Доброго времени суток, мои дорогие друзья, я, меня зовут Дэн, так и мы продолжаем с вами играть во Bowl. На чем-то мы остановились. Мы пришли в какой-то рынок. Для перевозки тяжелых вещей. Но я думаю, нам нужно к часовщику, чтобы установить механизм. Что вы делаете? Работу над своими часами. Ищу волшебника. Вы знаете, где я могу найти великого волшебника? Нет, миссия. Я делаю часы, чиню, слушаю часы, тик-так. Гора Котрым. Гора Коттам существует в зимнее время, иначе это обычная гора. Я не могу ждать. До зимы король сказал, что волшебник будет в горе Коттам. Время это бесконечно стоистая реальность. Не делать. Иди к большим часам, поменяй время года. Просто поменяй его. А где часы? Иди к замку, но когда увидишь лестницу, поверни налево. Ты большие часы на дереве. Удачи. Но я уже видел часы, они были сломаны. Сломанные часы это безобразие, бедные часы. Вы должны мне помочь. Прошу, почините. мне нужно домой. Я никогда ничего не часы просто так иначе моя жизнь пропадает зря. О чем вы говорите? Я беру одну золотую монету за часы. Время золота, знаешь ли? У меня нет с собой монет. Хм, тогда часы никогда не будут починены. Прошу, желт, сделайте в качестве одолжения. Мне нужно домой. Да, я не могу тебе помочь. Принеси мне золотую монету, иначе я ничего не починю. Ясно, спасибо. Посмотрим, смогу я достать для вас золото. Пока свежие сочные ну, у них и фрукты вон нормальные Значит мне нужна монета Давай же газету Я не могу считать На иверском, ну, а как называется Иверский, ты не знаешь, что называется иверский Ты турист? Да, я турист, меня зовут Френ Никогда не видела туриста И тем более не видела Френ Понял что? Добро пожаловать в Ливерстон Надеюсь тебе будет весело Большое спасибо мне, пора идти, пока так. Опа Очень блестяще Привет Добрый день, дитя Что вы делаете? Война вот-вот начнется Я не вижу смысла в бессмысленном. А что вы имеете в виду? Присоединяйся, я дам тебе золотую монету, если ты выйдешь Присоединиться в чем? Игра вот тут -вот начнется, ты играешь за Камал, а я за Волок Белая и черная, свет и тьма Настольная игра Нам нужно сыграть, нам нужна золотая монета Я дам тебе монету, если ты выиграешь, что скажешь? Конечно, какие здесь правила Размешивайся три фигуры по диагонали, горизонтальные и вертикальные, и ты выиграешь Используем механизм, чтобы узнать, кто начнет, ты играешь? Конечно, похоже на крестинолики, в которые мы играли в школе. Но зачем отдавать мне золото, если я выиграю? Время золота я очень стар и живу уже очень долго. Ой. Я просто хочу весело провести время. Понимаю, что ж, сыграем. Ну попробуем. Я уже неправильно походил а, Надо располагать вот тут А хитрец наглец Потом тут Давай сюда Давай сюда Блин все уже опять мы были. Так. Давай так. Ну это победа. Коба, монетка. Я умею играть с кестерами, да-да-да. Погнали. Угу. Давай сюда. Ну, давай сюда. Победа. Опять. Оба. А сколько мне золотых монет надо? Ага. Прошарил таки, да? Ну давай сюда. Давай сюда. Ну и сюда. Так, ну все, я в принципе все сделал Очень хорошо, маленькое существо, ты мастер Супер Супер Мы получили деньги Что, а этот все делает? Добрый день, сэр Добрый день, маленькое существо Летающие лодки Как они работают? Они словно плавают по воде, но вместо воды воздух Все просто, могу одолжить? Лодки только для иверсианцев Понятно, что ж, спасибо, сэр Хорошо вам провести время Привет, кружка корень ты очень милый. Спасибо, ты тоже милая. Я такой. Я френ. А ты? Нет, я не френ. Я из Альмана. Я хочу петь весь день деньской. Ладно, ой. Так, мы получили монетку. Вот, сэр, ваша золотая монета. Почините часы. Будьте ремонтником. Мастером по ремонту часов обмен на этому. Что здесь не было страсти? Я его почти уснул. Мне нужна мотивация. Хочешь об этом поговорить? Блять, что за психотерапевт? Когда-нибудь мы поговорим. Я не хочу видеть это печальное лицо. Пойдем, сничники, часы, что скажешь? Да, сэр, спасибо, пойдем. Отлично. Но он такой забавный чувак, сразу видно. Так, нам куда? А, нам туда? Так, туда. А, ну все, мы к часам отправляемся. Куда? Вот часы. Очень странные часы, где цифры. Нам не нужны цифры. Нам нужно, чтобы он починил. Их. Часы сломаны. Ведь сможете их починить? Конечно, в секунду. Вау! Ага, в зависимости от того, какой камушек нужен? Что это такое? Похоже, что эти часы кто-то повредил. О чем вы? Я имею в виду, что их сломали. Это аморально ломать беззащитные часы. Зачем кому-то их ломать? Камалы, зима, гора, которым камни. Много причин есть. Ох, о чем вы говорите, я не понимаю. Камалы злая тьма, они работают на ремора а жуткую черноту. Только камалы могут здесь находиться. Единственное зло у нас в округе. Это меня не удивляет. Римор хочет получить камни, но я не понимаю. Для какой цели? Эти камни имеют смысла в королевстве. А камни в зимнем времени? Римор это огромный черный монстр, мастер козла, мертвого козла, да. Ты его знаешь? Блять, да, я его знаю. Человек, теперь я понимаю. Мне тоже нужны камни, это мой способ спастись и попасть домой. Надеюсь, еще не поздно. Вот почему тебе нужно попасть в зимнее время и отправиться к горе котром. Да, именно я должна поговорить с другим волшебником и отложить камни. Хм, что ж, я почти все починил. Я дам тебе кое-что для удобства. Вот. Опа. Спасибо, дорогой. Это пульт управления часов. Ты можешь отправиться во все четыре времени года, просто повернув его. Это только прототип. Он может не сработать, если ты будешь далеко. Запомни, время это бесконечная, слоистая реальность. Будь осторожна. Я буду осторожен. Спасибо большое. Вы очень милый Сейчас, честный щик. Прошу, зови меня Когвин. Хорошо, мистер Когвин. Кстати, я Френ. Скоро увидимся. Пока. Здорово. Нам нужно на гору Это что? Котик, ты видел это? Я видел! Что это было? Я думаю, это были тени Ой, я не хочу их снова Скоро мы отправимся домой, дорогая Котик, можешь мне кое-что пообещать? Что бы ни случилось, мы будем всегда на одной стороне Конечно, моя дорогая, я обещаю Отлично, тогда нам нужно идти дальше А вон там пещера Это волшебник? О, вы великий волшебник, сэр? Э -э, извините, сэр, я фредом, мне нужна ваша помощь Это гора Котром? Можете говорить? У тебя слишком много вопросов, это хорошо Простите, сэр, король сказал, что вы мне поможете. Король говорит, мы исполняем. Я хочу одолжить у вас камни, чтобы открыть дверь в мой мир. А мне пропали, я не помню, где они. Каждый раз, как они ищут, я прячусь, а когда я прячусь, я забываю, их нельзя найти. Но может, я смогу помочь вам найти камни? Я просто хочу узнать ответ на главный вопрос. Откуда появляется кролик? Я видел, как это делал человек. Кролик появлялся из пустой шляпы. Как? Это величайший вопрос из всех. Потому что если ничего не существует, тогда ничто не существует. Но если ничто существует, тогда нет такого ничего Если нового любопытно, как? Спросить того, кто сделал? У меня посетитель. Добрый день, что привыкся к великому волшебнику. То есть камни к твоему соединю. Король прислал меня. За камнями. А, камни. Давным-давно кто-то уже приходил и спрашивал о них. Я сотворил самое фантастическое заклинание из всех, чтобы никто не смог их найти. Знаешь, черные тени Камалы, они постоянно пытаются их украсть. Поэтому должен был бы удостовериться. Сэр, мне нужны камни. Это место не мой дом. Там мне прячутся. Я помню только четыре загадки, связанные с камнями. Четыре загадки, которые восстановят мою потерянную память. Только ответив правильно все четыре загадки я смогу сказать, где найти пять предметов. Эти предметы являются камнями в своих слоях реальности. Затем единственный, кто сможет их вернуть, это я. Скажите загадки. Позволь мне показать. Грамма. Это звезда Иверсты Омкабей, величайший путь водитель неба, величайший страш этой земли А где загадки? Что я должна делать, сэр? Где загадки? Я там, где четыре загадки, написанное за всего И при этом сюда будет один предмет Размести предметы на звезды Иверсты на соответствующие символы И после этого я скажу тебе, где камни Ладно, обычная. большое спасибо, сэр волшебник Торой сказал мне, что вы сможете сделать для меня человеком. Он так сказал? Думаю, он прав, хотя я едва помню, как это сделать. Вы не помните, но я не могу отправиться домой, как дерево. Я понимаю, но сейчас я не могу помочь, нужно восстановить мои знания. Мы попробуем сделать тебя человеком, после того, как ты найдешь первый камень. Ох, это было бы потрясающе. Да, потрясающе и здорово. Просто попробуй разгадать загадки, я думаю, все будет хорошо. Сэр, мне нужно сделать что-нибудь особенное, чтобы стать человеком. Мне кажется, запах очень важен, если я правильно помню. Так, принеси мне свою одежду, и мы посмотрим, как это делается. Я принесу ее позже так хорошо я очень рад что у меня появилась вот такая штучка Холодна обычно я но лишь используешь меня я стану очень горяча ладная дочь плыви плыви танцует сквозь поток воды словно солнце я сияю но совсем не обжигаю лишь и улыбку вызываю Легкие пустотелые для птиц свободу я несу А людям письма я пишу Перо Ничего нету здесь Ладно, будем сейчас исследовать каждый уголок Идем Что-нибудь отсюда я могу взять? Видимо, ничего. никакой роли не играет так смотрим тут интересно что это похоже на тропическое место для вечеринок. о точно тут же тусовка а где его достать что у всех граждан мышцы почему у тебя нет я его потеряла невозможно билет не теряется в это не знает где ты находишься они приходят тебе, поэтому билет есть у каждого. Извини, но я не могу тебя впустить. Хорошо, сэр, я понимаю, но что мне делать? Я очень хочу зайти. Я не знаю, такого не случалось раньше. Похоже, придется искать другой способ попасть внутрь. Там тусовка у них какая-то. Я хочу туда попасть. А кто нас приглашал на тусовку? Что у нас тут есть? Давай заберем корзину. Нельзя. Так, ну он ждет лимоны. Тут он их собирает. Так, ладно. Вау Как? Нет В смысле? Алонтрос? Это было ничего Ага Кстати А видите, что мы нашли? Перо Перо Первый из ингредиентов Хорошо, пойдем туда, и пуговицы. Зимой вообще никого нету, я так понимаю. Да. Шутная пустота. Ну пока непонятно. Я нашел перо. Кстати, подожди, если я нашел перо, перо один из первых элементов ингредиентов. Может, мне здесь смогут помочь? Стоп, библиотека. Какой пароль, сука? А кто знает пароль? Ага. Классно. А тут, наверное, ничего не меняется. Да, здесь ничего не меняется. Тогда мы отправляемся назад к волшебнику. Нам на гору. Стоп. Я беру... Беру? В смысле? Подожди. Один, два, три, 4, Наверное, так будет, скорее всего. И если изучить эту штуку... Смотри, вон полосочка. Легкие пустотелый. Свободу я несу, а людям письма я пишу. Э -э три точки, полосочка. То есть нам вот сюда вот нужно положить перо. Отлично. Эээ... -э я нашла один предмет, нашел. Угу. Что? Уголь. Ролик. А если вот так? О, закрыто, смотри-ка. Я больше чем уверен, что перо Оно... Это оно Словно солнце я сияю, но совсем не обжигаю Лишь кислую улыбку вызываю Это лимон Ладно, дочь, плыви-плыви, танцуя сквозь поток воды Лед Холодна обычно я Но лишь используешь меня Я стану очень горячим Легкие для, Ну вот это стопудово пирога птицы. Я правильно его положил. пойти туда почему-то пошел. Ну пошли. Вот здесь должна быть какая-то загадка. Ты всегда можешь мне помочь? Как? М -м -м. Значит, мне нужен лимон и лед. Скорее всего. Не могу, я должна вернуться домой. Вселенная есть твой дом. Очень хорошая мысль. Фу, что запах. Во, мои газы, чтобы отогнать тьму, понимаешь? Блин, он пернул или что? Ну и дела. Что ж, мне нужно идти. Корзина, она пуста. Если я его сейчас порежу просто. Куда он с ними пошел? Ага.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 Хорошо, мне нравится Так, теперь смотри, мы возвращаемся сюда Опа А вот и лимон Так, лимон есть Лимон есть О, а я тут не был Утка, Лодка, лодка Точно, нам же сказали вещи забрать О, мы здесь были Я это помню А как вылезти? Так Все, мы идем за моими вещами Отлично Нам не нужны таблетки больше так, мы забрали свои вещи Что-нибудь, что тут есть? Я так понимаю, здесь все У нас есть удочка Подожди, я, кажется, понял Я, кажется, понял загадку Это не лед А зачем вообще должна быть удочка? Холодная обычная, но используется не это спичка Которая у нас есть Холодная дождь, плывет-плывет, плыви, плыви это, это рыба Лимон, рыба, перо, спичка Спички у нас есть? Спички есть. Удочка есть, удочка есть. То есть мы сейчас спокойно можем порыбачить. Что там? Крошечный остров. М -м -м. А у нас с удочкой все? Ок. Подойди ближе, фран, у меня есть то, что ты хочешь Это кто? Мама? Любимая дочь, подойди, позволь прикоснуться к тебе Мама, мне страшно Нет, нет, нет, нет, нет! Подойди ближе с тяжей, иначе большой монстр придет за тобой Нет, ты не моя мама, оставь меня в покое Дорогая, большой монстр придет с тобой Он придет с тобой, придет и заберет тебя Бля, какая жесть А, у меня удочка сломана Окей А кто мне может удочку починить? Ну, кузнец, наверное, может удочку починить Сэр, смотрите, нашла удочку, но она сломана. Вы мне поможете? Да, давай посмотрим, где крюк. Ты видела крюк? Правда? Кто? В какой клинике? В клинике Освальда, сэр. сестра, куда я сломала штору? не о чем-то это весьма странное. Итак, забудем об этом. Вы можете сделать мне крюк для удочки? Да, давай. Если дашь мне одну монету, я дам тебе половину крюк. Если дашь мне две монеты, получишь рабочий крюк. Все вместе будет стоить три монеты. Одна монета. Так. Ага, одна монета Наверное, это не поможет Так, нам нужно пойти еще поиграть Пойдем еще поиграем, нам нужно три монеты э -э Да, хочу сыграть еще раз Мне надо два раза его выиграть Вот он хитрец Опа, я победил Я победил Монетка, раз И нужна еще одна монетка Погнали А, он ходит Давай сюда Давай сюда Давай сюда. Ну все, никто не победил. Давай сюда. Давай сюда. Да сукин ты сын, а? Ничья. Опять он ходит. Давай сюда. сюда ну, все опять он ходит давай сюда М -м -м. Ну, тут уже никто не победит Сюда. Как ты так по дебильному ходишь? Он ходит, да куда ему ходить столько А, сейчас он поставит камушек Да блин, пока он первый будет ходить, я не выиграю Победа. Нет. Я пропукал. Зараза. Почему так по конченому он ставит камушки? Да ты задолбал, дед, блядь. Серьезно. Пусть выигрывает, не все равно. Он мне все равно ничего не забирает. О, это уже похоже на правду. Ура! Победа. Спасибо за третью монетку. Спасибо. Пойдем, использовать и монеты. Ну, вот ваши три монеты. Вот твой крюк, надеюсь, он сработает. Ой, отличный крюк, я думаю. Мне пройти. Так, теперь мне нужна леска. Изнизкудачка. А, привязать. Да они Подожди, а если просто вот так? Я имею в цену месяца. Мне нужно столько, сколько нужно для лестки. О, я забыла про цену. Понимаешь, я никогда ничего не продавала. Знаешь что, забирай просто так. Надеюсь, она тебя порадует. Спасибо, добрые э -э -э -э -э -э, кореньи. Так, объединить с этим. Объединить с удочкой. Теперь у меня есть удочка, я могу пойти ловить рыбу. Чудесно. Все, мы можем отправляться к этому быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Так, теперь смотрим Изучить Первая спичка Второе лимон Третья рыба Первая Это спичка второе это лимон Третья это рыба Я чую победу, я чувствую вкусный запах победы, поздравляю Спасибо, сыр, я готова, давайте вернем камни Давай начнем с огня Которым пробудился, которым жив На самой вершине горы он будет ждать тебя Его мой колпак, мой любимый колпак волшебника Принеси его, ваш колпак Да, камни прячутся в моих волшебных вещах Вот почему я ничего не помню Теперь я вспоминаю, иди к вершине, найди к а Потом возвращайся, мы займемся остальными делами Хорошо, сэр, я принесу ваш колпак а, а мои вещи? Пахнущая одеждой, я пока не могу Тебя сделать человеком, найди первый камень А, первый камень Привет, красавчик А, кто осмелился, разбудите меня, кто? Я, Френ Не знаю, что это значит это мое имя. Ладно, мое имя Котром, Хочешь знать почему? Расскажите. Котром, значит рожденный в небесах. Я был звездой. Я родился в космосе. Все логично. О, никогда не встречала звезду. Приятно познакомиться. Мне тоже приятно, Фран, И так, что тебя привело. Волшебник велел принести колпак, если вы не против. Хм, я не могу его дать. Я разведен. Чего, блядь? Что значит, разведен, мне нужен колпак, сэр. Это очень важно. Я не могу. Если я дам тебе колпак, земля пострадает. Тебе придется найти другой способ попасть домой. Король сказал, что другого способа нет. Прошу помогить мне. Я сказал: что не могу. Меня бросила жена. Она покрывала мою вершину. Если я сниму колпак, моя раскаленная лава у всех убьет, включая тебя. Есть сейчас ваша жена? Может, я смогу ее вернуть? Она решила, что ей пришло время завести свой собственный остров. Так что она порвала со мной, у меня не было шанса спросить, почему. Я так скучаю по ней значит у нее свой собственный остров и знаете где она думаю она на воде иначе бы я чувствовал ее присутствие Но я не чувствую моя любовь опа я знаю кажется где она только если она вернется значит ты знаешь что произойдет разве не можешь ты положить на голову что-то другое сэр например камень, или что-то еще нет мне нравится этот колпак сука хитрожоп хорошо пошли вниз Я знаю, ты одинокому. Позволь мне быть твоей мамочкой. Будь на моей стороне. Пошла нахер! Ты страшный, ты мне не нравишься. Френ с кем ты говоришь? Там стоит женщина. Уже не стоит. Вот это у нас галлюцинации. Поехали. Я думаю, что вот тот остров, это она и есть жена. Во! Видите? Мис, проснитесь, у меня для вас сообщение. Да, здравствуй, вестник, добрый день. Вестник любви. Любви. О, ну это не розовая. Коричнево-зеленая. Вернуть обратно. Я здесь во имя любви, чтобы вернуться к своему мужу. Нет, он меня обидел. Никто не имеет права меня обижать. Я понимаю, но что он вам сделал? Он был так горячий, и я... Из-за этого я его полюбила. Теперь же он стал холоден и скучен. Я была брошена и много плакала. Он выращивал красивый красный цветок, чтобы показать свою любовь. В этом году ничего не выросло, и знаешь что? Я одна его защищала. и просто хотела немного признательности, вот и все. Мисс, если я на эту вернетесь? Наверное, но у меня не осталась надежда. теперь у меня свой остров. Посмотрим, смогу ли я найти красный цветок Всегда у Этим он отличался от других цветов У основании чего, мисс? У основания моего мужа, конечно же, принеси его и я вернусь Ага, то есть получается основание горы Тут красных цветов нету И тут красных цветов нету Есть красный цветок Стой. так подожди у нас есть нож отлично пошли забавно что осенью лодка разбитая стоит плыви родная плыви Это действительно весь день Спасибо, мы должны вернуться к своему мужу, он по вам очень скучает. Увидимся там в зимнее время. Ха, она крутая! Ага, видели? Вот это вот я, конечно, баганулся. Хихи, -хи, очень приятно видеть вас вместе. Теперь я бы хотела получить колпак. Огромное тебе спасибо. Никогда не забуду, что ты сделала для нас. Давай, дорогая, забирайся наверх. Какие они классные. А вот и колпак. Еще раз спасибо. Спасибо, сэр. Мне нужно отдать колпак великому волшебнику. Пока. Так, ну здесь все приключения происходят зимой. Отдаем колпак. Вот наш колпак, сэр. Мой колпак, я чувствую, как знание... Я внизу молотила, я счастлив. Замечательно, сэр. Что дальше? Подарок от почвы. Фрук. Чего? А, лимон. Создание случайно выбранных элементов, чтобы могли есть. Прекрасно, да? Да, это потрясающе. Да, фрук говорится, но он говорит, что книга. Моя книга знания она в библиотеке, но знай. Книга может прятаться, так что должна быть настойчивой и терпеливой. Хорошо, сэр, тогда я пойду в библиотеку. Подожди, тебе потребуется пароль, чтобы зайти внутрь. Дай-ка подумать. Там должно быть что-то про какую-то, как мы учим. или. А, я вспомнил. Пароль следующий. Вашими чувствами легко манипулировать. Отключите их перед обучением. Хорошо, я запомню это. Пока. Вашими чувствами легко манипулировать. Отключите их перед обучением. Ну, пойдем. Библиотека, по-моему, осенью. Ты помнишь, Френ, ты убийца? Ты маленькая психопатка. Такие девочки должны быть наказаны В смысле, я убийца Делай, как я говорю Так, подожди, это мой френд, что ли, убила родителей? А, убила этих сестер Гони их из своей головы, дорогая Нет, ты не сумасшедшая